25 марта 2020 года в своем первом обращении гражданам в свете угрозы коронавирусной инфекции президент Российской Федерации анонсировал несколько предложений о показании государственной помощи. Одним из них было предложение о выплате семьям, имеющим право на получение материнского капитала, дополнительно по 5 тысяч рублей на каждого ребенка в возрасте до 3 лет в мае, июне и июле 2020 года. Такое пожелание Владимир Путин обосновал необходимостью поддержки семей, где дети не посещают детский сад или родители находятся в отпуске по уходу за ребенком. Здравствуйте, меня зовут Вячеслав Манацков. Я адвокат и заведующий филиалом «ДИКИ» Ростовской областной коллегии адвокатов. Конечно, я разделяю мнение о том, что в современных условиях любая помощь государства не была бы лишней, также и для иных категорий граждан. Однако рассуждения на эту тему оставлю другим авторам. В этом же видео расскажу о нормативных актах относительно дополнительной выплаты на детей до 3 лет и порядке ее получения. Так, 7 апреля 2020 года Президент Российской Федерации подписал указ номер 240 о дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей, в котором закрепил ранее озвученное предложение. В соответствии с указом, выплата в размере 5000 рублей, положена лицам при условии наличия у них права на материнский капитал возникшие до 1 июля 2020 года. Выплата производится на каждого ребенка в возрасте до 3 лет при наличии у него гражданства Российской Федерации. Осуществление ежемесячных выплат поручено пенсионному фонду Российской Федерации. Обратиться за получением выплаты можно до 1 октября 2020 года. Постановлением правительства Российской Федерации 9 апреля 2020 года No. 474 утверждены правила осуществления ежемесячной выплаты семьям, имеющим право на материнский капитал. Согласно указанным правилам, такая выплата положена независимо от того, пользовался родитель ранее средствами материнского капитала или нет. Для получения ежемесячной выплаты необходимо обратиться в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации по месту жительства, по месту пребывания или по месту фактического проживания с соответствующим заявлением. Также с указанным заявлением можно обратиться через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг ⁇ МФЦ. В связи с введением в регионах Российской Федерации режима повышенной готовности и приостановлением предоставления государственных услуг в помещениях органов государственной власти, а также деятельность многофункциональных центров, указанные два способа недоступны. Сегодня обратиться в пенсионный фонд с заявлением о выплате можно лишь в электронной форме. Для обращения за выплатой необходимо зайти на сайт Пенсионного фонда Российской Федерации, затем перейти в личный кабинет гражданина. На странице выбрать раздел ⁇ Материнский семейный капитал ⁇ подать заявление о дополнительной ежемесячной выплате. Вы будете направлены на страницу авторизации в единой системе идентификации и аутентификации ISIA. В одном из предыдущих видео я рассказывал о порядке обращения в суд посредством электронных сервисов. Там же рассказывал о системе ЕСИА. Вы можете найти указанное видео по подсказке или ссылке в описании. После авторизации вам будет предложено заполнить необходимые формы заявления. Территориальный орган пенсионного фонда. Кликаете на карандаш. Выбираете регион. Далее выбираете район. Сохраняйте наименование подразделения пенсионного фонда. Также выбирайте способ подачи обращения, лично или через представителя. В случае, если обращается представитель, необходимо будет в соответствующих графах указать его данные, реквизиты, доверенности. Далее, Проверите при необходимости дополнить данные заявителя. Следующее окно. Заполнить сведения о детях. Следующее. Указать реквизиты для перечисления денежных средств и в итоге выбрать сформировать заявление. Движение заявлений и результаты его рассмотрения можно отслеживать в разделе «История обращений». Заявление подлежит рассмотрению в течение пяти рабочих дней с даты регистрации заявления. Если выплате будет отказано, заявитель должен быть уведомлен об этом в течение одного дня с даты принятия решения. Основаниями для отказа являются отсутствие права на соответствующую выплату, лишение заявителя родительских прав, Смерть ребенка, в связи с рождением которого возникло право на ежемесячную выплату и предоставление недостоверных сведений. Перечисление ежемесячной выплаты по указанным реквизитам осуществляется в течение трех рабочих дней с даты принятия решения. Ежемесячная выплата осуществляется за полный месяц, независимо от даты рождения ребенка. Если заявление будет подано в период с 1 июля по 1 октября 2020 года, ежемесячная выплата перечисляется одним платежом.